Александр, я заметил, что у вас очень белые и чистые зубы. Все дело в пасте. Правда что ли? Да, дело в том, что я каждое утро чищу пасть.